привет сегодня в своем видео я расскажу как перезапустить проводник windows и так что нам необходимо сделать нажимаем правой кнопкой мыши на пуск выбираем диспетчер задач здесь находим э, имя процесса проводник и внизу вот эта кнопочка перезапустить все проводник у нас с вами перезапущен Второй способ. Открываем командную строку. Командная строка у нас открыта. И вставляем э, следующее значение, которое я оставлю в описании. TASKILL убиваем задачу. И, соответственно, следующее запускаем. Explorer. Все. Вот таким способом можно перезапустить проводник... Windows 11, 10 и предыдущих версиях. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!